Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об одном крайне необычном явлении – о теологии освобождения. Явление это чрезвычайно распространенное в определенных регионах планеты, у нас почему-то практически неизвестно. Вот стоило бы просветиться. Появляется теология освобождения среди католиков Латинской Америки. И это не случайно. Ведь Латинская Америка весь 20 век, и да и сейчас, подвергалась неоколониальной эксплуатации со стороны стран Первого мира и в первую очередь Соединенных Штатов, которые для обеспечения этой эксплуатации ставили мариотнеточное правительство, свергали законно избранных правителей и устанавливали разнообразные реакционные режимы, опирающиеся в том числе на и прямой террор при помощи парамилитарных организаций. В результате колоссальная нищета, эксплуатация и стремление народных масс к справлению ситуации и к стремлению к социализму и левым идеям, еще более подкрепленная, конечно же, примером Кубы. С другой стороны, это же самая Латинская Америка. Это своеобразная цитадель католицизма. Католиков там много и много их особенно. Среди того самого беднейшего населения, среди которого наибольшей поддержкой пользуются левые идеи. И вот получается проблема. Народ тянется к социализму, народ тянется к революционной борьбе, а при этом он, этот народ стоит на многом из верующих, которые подчинены как бы церкви, которая часто поддерживает напрямую эксплуататоров и поддерживает самые реакционные политические сечения в своих странах. И конечно же в этой ситуации, наверное, появление феномена такого, как теология освобождения, было исторической необходимостью. Оно начинает развиваться с конца примерно 60-х годов 20 -го века. И программным документом для него является книга перуанского священника Густава Гутьереса, которая так и называется «Теология де – «Теология освобождения», от которой и берет начало, в общем-то, все это направление богословия. Что же собой представляет теология освобождения? Представители теологии освобождения – это как простые священники, так и представители высшего духовенства Латинской Америки и начавшись в регионе Латинской Америки, охватив всю Латинскую Америку, со временем теология освобождения вышла за ее пределы и распространилась в другие регионы, в том числе в другие конфессии. Так идеи теологии освобождения проникли и в некоторые протестантские общины, и даже кое-где в мир ислама. Но... Э Конечно же, такие идеи, такие, которые мы далее обсудим с вами, революционные идеи во многом, они не могли не встречать сопротивления, как со стороны светских властей, так и страны самой церкви. Папы римские неоднократно осуждали это течение, светские власти постоянно подвергали репрессиям представителей данного богословского направления, что для... заканчивалось еще по-разному. Кому-то кому запрещали просто какие-то свои идеи распространять, кого-то отлучали от церкви, а кого-то даже без суда и следствия убивали. И, правда, последний Папа Римский, нынешний, он пошел на некое сближение, на некое примирение с теологией освобождения, даже встречался с Гутьерресом. Но что-то есть у меня подозрение, что связано это, в первую очередь, во многом с ослаблением революционного волевого движения в той самой Латинской Америке. Вероятно, они просто сейчас не представляют такой угрозы. Давайте же обратимся к их идее. И вот представители этого направления, теологии освобождения, критикуют официальную католическую церковь. Но не нужно думать, что они представляют собой какую-то ересь или даже другую религию, какое-то левацкое направление. Нет, речь идет о людях, которые находятся в лоне католической церкви и говорят изнутри католической церкви. Это именно богословское направление внутри католицизма. Но ее представители критикуют... Церковь за невнимание к бедам этого мира, к бедности, к нищете, к угнетению, к эксплуатации. С их точки зрения церковь должна быть вовлечена в эти процессы. Церковь должна быть вовлечена, значит, в том числе и в политическую жизнь. На стране угнетен, конечно же. А как и любое, наверное, христианское богословское течение, основу для теологии освобождения составляет определенная герменевтика. Герменевтика – это наука об истолковании текстов. И для религии, основанных на священном каком-то тексте, герменевтика играет первостепенную роль, потому что этот текст – это слово Божье, И понимание этого текста приближает вас к пониманию слова Божьего. И да, такое изучение… Библии Ветхого и Нового Завета играют довольно большую роль в рамках теологии освобождения. Общины верующих собираются, читают Библию, обсуждают ее, но их отличает то, что э, очень большое значение имеет демократический характер этого движения. Священники не просто что-то вещают, они прислушиваются к рим, прихожанам, они слушают их мнение, соотносят Библию с тем опытом бедности, нищеты и угнетения, которые переживают их прихожане. И Исходя из этого, они весьма специфически, с точки зрения более ортодоксальных течений, читают Библию. В Библии они подчеркивают в первую очередь те моменты, которые помогают понять им их угнетения. Моменты, которых в Библии полно, которые касаются как раз вопросов бедности и угнетения, а также освобождения от этого угнетения. И в этом смысле для них центральную роль имеют слова Христа Блаженный нищие, ибо им царствие небесное». За что, конечно, их критикуют. Более консервативные теологи, говоря о том, что да, конечно, случаи такой бедности, угнетения, все это в Библии есть. Но когда представители теологии освобождения описывают эту ситуацию в прямом числе слов вроде угнетателей и угнетенные, эксплуататоры и эксплуатируемые, это не библейский язык, это язык марксистский. Ну и как раз в этом случае с ними сложно не согласиться. И, конечно же, в рам... поэтому в рамках теологии освобождения Особое значение приобретает фигура Христа. И в конце концов, даже если мы обратимся к имени Христа, его в оригинале зовут Ешуа, так вот корень Шуа, он означает как раз спасение. Но спасение, которое в оригинале обозначает это слово, это не только спасение от духовного зла, это спасение также от вполне мирского, физического зла. То есть да, Христос спаситель в том смысле, что он спасает нас от греха, но он также спаситель Потому что он спасает от мирского зла. А к мирскому злу относятся и угнетение, и эксплуатация, и бедность. И это значит, что Христос приобретает в рамках теологии освобождения статус не только э, спасителя, Сальвадор, но и освободителя, Либертадор. А извините, освободитель в латиноамериканском контексте имеет вполне четкие ассоциации. Это, например, Симон Боливар или даже Че и вот э, в этом контексте, ведь если Христос спаситель, в том числе от мирского зла, то и подражающие Ему верующие, а верующие должны подражать Христу, они должны бороться с этим самым злом. И в этом отношении у них приобретает в их богословии отдельные значения такой очень кажущийся остальным, геретический тезис. Дело в том, что, как мы знаем, э, католицизм, он основан не только на священном писании, но и на решениях соборов и других источников. Но ко всем этим источникам, признающимся авторитетными в качестве божественного откровения со стороны официального католицизма, сторонники теологии освобождения добавляют еще один, а именно сознание угнетенных, сознание верующих. Но, на самом деле, эта же идея не супер нова. Например, еще во времена Гегеля был такой протестантский богослов Фридрих Шлейермахер, который как раз говорил, что одним из источников божественного откровения является в том числе внутренний религиозный опыт. Но для сторонников теологии освобождения это не просто внутренний религиозный опыт. Они говорят именно в опыте угнетения. Сам факт, что ваше сознание находится в состоянии угнетения, делает вас носителем какой-то божественной истины. И поэтому община угнетенных в диалоге со священником в понимании Библии также является источником божественного откровения. Ну и причем изначально, конечно, понималось в первую очередь под этим угнетенная беднота Латинской Америки. Но когда начала теология освобождения за пределы этого региона выходить, туда начали добавляться и дополнительные группы угнетенных. Речь идет о любом угнетении. То есть, например, скажем, такой же в духе в таком же продвигалась так называемая черная теология в северных, в Северной Америке, в Соединенных Штатах, когда учитывалась именно роль угнетения чернокожего населения. Ну и появились даже феминистские направления, которые говорили о такой же роли угнетения женщин. То есть само положение угнетенного заставляет вас, по сути, быть голосом Бога. Через угнетенных говорит Бог. И что же в результате этого истолкования они получают? В их учении особое значение играет история. Вообще, опять же, история для христиан всегда играла огромную роль. Вспомним, что еще в поздней античности Августин Блаженный, для католиков святой Августин, говорил э, в своем знаменитой работе о граде Божьем о смысле истории согласно христианскому вероучению. Но сторонники теологии освобождения подходят к истории несколько с одной стороны. Ну, начнем с того, что для них история – резильно важна потому что там, конечно же, произошло явление Христа. Христос родился в истории, умер и воскрес в истории, и он освещает собой всю историю, и поэтому вся история – это история освобождения, или, как говорят сторонники теологии освобождения, история есть Христос. Исторические вопросы, политические вопросы оказываются центрально значимыми для этого богословского направления. И с другой стороны возникает проблема, а как же нам истолковывать историю? И сторонники освобождения находят простой выход. Они говорят, если мы хотим понять историю, ее нужно исследовать объективно, научно. А какая наука дает нам объективное понимание исторического процесса? А есть такая наука? Это марксизм. Конечно, время от времени они оговариваются, утверждая все-таки Маркс он атеист был они говорят о том, что ну нет есть определенные. мы не воспринимаем марксизм как догму, для нас это просто метод, и действительно для них это именно метод исследования исторической реальности, а значит и метод исследования современного экономического положения Латинской Америки, в этом смысле они чем они отличаются от более традиционного католицизма ну тем, что они применяют к истории метод марксизма чем отличаются от марксистов? Тем, что для них в истории центральную роль играет бог. Ну а чем они отличаются от тех и от других? Это тем, что они утверждают, что в истории бог всегда на стороне угнетенных. И если таким образом исторически рассмотреть ситуацию, они приходят к выводу, что Латинская Америка не просто развиваю... страны Латинской Америки не просто развивающиеся, как хотят нам внушить страны Первого мира и компрадорская буржуазия. Дескать, вот просто нужно подражать странам первого мира, и все вот, будет замечательно, будет тоже изобилие, не будет бедности. Нет, опираясь на марксистские методы, они говорят, что ми... именно бедность Латинской Америки связана с ее зависимым положением в рамках экономической системы капитализма. И избавиться от этой зависимости, а значит от бедности, невозможно, далее вписываясь в систему капитализма, подражая странам первого мира, это ни к чему не приведет. И единственное, что может помочь странам Латинской Америки обрести экономическую независимость и избавиться от бедности – это путь социализма. И вот какие же выводы практически они отсюда делают? Ну, конечно же, как и любая христианская община, они занимаются благотворительностью. Они помогают бедным, они организуют определенные общины, в которых как занимаются чтением Библии, так и, в том числе, помощи неимущим материальной. Но если бы не занимались только этим, они бы, конечно, такой ненависти к себе не вызывали. А они ее вызывают. Почему же? А дело в том, что с точки зрения подавляющего большинства сторонников теология освобождения, революционный путь не так уж и неприемлем для христиан. Они говорят о том, что, по всей видимости, в Латинской Америке устравление социализма и отказ от греховной и безбожной системы капитализма возможен только революционным путем и если это так если единственный путь это революционный путь то христианская церковь не может стоять в стороне не только отдельные верующие могут участвовать в революционном процессе борьбе за социализм но и сама католическая церковь должна принять активное участие в этой борьбе борьбе на стороне угнетенных таким образом сторонники теологии освобождения Говорят о том, что каждый настоящий христианин, если он подлинный христианин, христианин и на словах, а на деле, не просто может участвовать в революции, он в обязательном порядке должен участвовать в борьбе за социалистическую революцию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я все смогу, и Своим дыханием землю обогрею, И только прикажи, я не срушу, товарищ время, товарищ время.